Добрый день! В этом видео мы рассмотрим порядок направления закрывающих документов со стороны участника закупки в личном кабинете единой информационной системы. Для того, чтобы участник направил в личном кабинете ИИС документы по отдельному этапу исполнения контракта или в рамках исполнения контракта в целом, необходимо осуществить вход в личный кабинет. Далее перейти в раздел «Исполнение контрактов», «Выбрать контракты», перейти к к требуемому контракту будьте внимательны, данное действие, действие по направлению закрывающих документов, будет доступно только в том случае, если контракт находится в стадии исполнения. Выберем требуемый контракт и создадим документ о приемке. При создании закрывающих документов участнику закупки доступны действия по созданию документа о приемке, по созданию счет-фактуры. Также возможно создать корректировочный документ, если, например, ранее была осуществлена поставка частично, и загрузить документ из файла. Укажем «Создать документ о приемке». Открылась форма документа. Документ состоит из нескольких разделов, которые необходимо последовательно заполнить. Это общие сведения, контрагенты, товары, работы, услуги, факт передачи товаров, работы, услуг, подписанные дополнительные документы и подписание документа о приемке. В первом разделе, в разделе «Общая информация» указаны общие сведения, которые интегрируются из реестра контрактов. Участнику закупки надлежит просмотреть данные, которые указаны в этом разделе, Обратите внимание, что номер контракта, дата заключения контракта и идентификатор контракта интегрируются в сведения из реестра контрактов при наличии. Соответственно, дата заключения контракта – это дата подписания контракта со стороны заказчика. Общая информация о документе. Здесь возможно включить формирование счет-фактуры в документ о приемке. Также в этом разделе доступны сведения об отраслевой специфике. Иную форму имеют документы на поставку лекарственных препаратов, на строительные работы, а также документы с отраслевой специализацией продажи недвижимости. Далее, документ о приемке. Здесь возможно прикрепить, добавить, например, документ основания. Итак, счет загружен. Далее, дополнительно возможно добавить иные документы, которые будут являться неотъемлемой частью документа о приемке. Имейте в виду, что если будут обнаружены по результату приемки расхождения в документах, которые прикрепил участник закупки с документом, который сформирован непосредственно в единой информационной системе, приоритет отдается документу, который размещен в ЕИС. Следующий шаг. Переходим в раздел ⁇ Контрагенты ⁇ в разделе контрагента заполнены сведения в отношении заказчика и в отношении поставщика. Участник закупки заполняет свой титул, титул поставщика, в отношении тех данных, которые в автоматическом режиме не интегрированы из реестра контрактов. Необходимо указать наименование банка, бигбанка, расчетный счет и корсчет. Далее. Следующий раздел Информация о поставляемых товарах, работах, услугах. Это блок Товара, работы и услуги. Участнику закупки надлежит добавить информацию на основании данных, на основании данных из реестра договоров. Сведения заполнены в автоматическом режиме. При необходимости вы можете отредактировать данные. Следующий блок – факт передачи товаров, работы, услуг. В этом разделе необходимо заполнить информацию о поставляемых товарах, работах, услугах. Необходимо обязательно указать дату передачи товаров, работы, услуг. Укажем текущую дату. И следует также указать период оказания услуг или выполнения работы. Место поставки товара, выполнение работы, оказания услуг следует заполнить на основании данных из контракта. Информация об обосновании передачи товаров, работы, услуг. Дополнительно предусмотрена возможность указать сведения о документе оснований, также сведения в отношении лица, который передал товар. Дополнительно возможно заполнить данные о транспортировке. Следующий раздел это информация о подписантах. Предварительно необходимо выполнить настройки в личном кабинете поставщика в отношении настроек в части наделения полномочиями соответствующего лица в части выставления закрывающих документов. Следующий шаг дополнительные документы. В данном Разделе возможно прикрепить сразу несколько дополнительных документов, которые будут являться платежно-расчетными документами, документами, которые содержат информацию о стране происхождения товара, прочие документы, которые предусмотрены по контракту. В данном случае в этот раздел мы добавили счет как документ основания для оплаты. Далее... Документ, содержащий информацию о стране происхождения товара или о производителе товара. Сюда мы добавили сертификат на товар и добавили таможенную декларацию. Следующий блок – подписание документа. До подписания вводится печатная форма документа о приемке. Участник закупки проверяет сведения, которые были заполнены ранее и проверяет титул поставщика. Следующий шаг – это подписать и направить документ заказчику. Документ направлен.